Утекло уже немало воды со времен изобретения первого аналогового синтезатора, эмуляции которых в виде плагинов для вашей DEW представлены множеством софтовых производителей. Но я прекрасно понимаю боль всех начинающих музыкальных продюсеров и композиторов, которые впервые сталкиваются с интерфейсом управления синтезатора. Это я еще не говорю о Еврореках. Ну нахер. Алло, ку, ку соратникам и коллегам. Блудный сын вернулся на просторы интернета. Последние два года я посвятил повышению своих технических и творческих скиллов. И с октября 21 года, примерно по июнь 22, я учился в Московской школе кино. На отделении композитор в кино. Поэтому мне наконец-то будет что рассказать и порассуждать о музыке. Какой же молодец. Но в этом ролике пока не буду об этом. Сейчас я расскажу о незаслуженно неодоцененном синтезаторе FacePlant. И как он мне помог разобраться в идеологии и смысле синтеза звука. А перед тем, как начать это видео, я бы настоятельно рекомендовал тебе ознакомиться с трудами моего друга, коллеги и земляка Давида. Он прошел колоссальнейший путь становления как творческого человека. Я сам лично наблюдал за его профессиональным ростом. Давид делает интересные подкасты о музыке, музыкантах и жизни музыкантов в целом. Ведет очень познавательный канал ВКонтакте о звукорежиссуре и не только. Кстати, именно там Давид рассказывает об интересных и самое главное бесплатных плагинах. Категорически рекомендую тебе подписаться на Давида. А я пока подожду. Все ссылки в описании. Все, да? Ну тогда погнали к видосу. Кто смотрит меня с самого начала этого YouTube канала тот знает, что я еще тот душный тип. И без матчасти не могу. Гонченный душнила! Если попытаться простыми словами описать звук, который нас окружает, то это многосоставной комплекс колебания воздушной среды, создающий в сумме сложную форму волны. То есть в естественной среде обитания, Исключая, конечно, современный мегаполис и электроприборы, мы не услышим чистую синусоиду. Но если мы возьмем две синусоидные волны, и одно из них воздействуем на другую, то мы уже получим более сложный звук, и подобный вид синтеза называется FM-синтез, в переводе – частотная модуляция. И это, кстати, хороший пример того, насколько многофункционален софтовый синтезатор Faceplant. И давайте теперь поговорим о нем немного подробнее. Я, как и многие другие, проходил несколько стадий принятия сущности вновь приобретенного синтезатора, когда ты в предвкушении, наслушавшись демо от производителя, впервые открываешь его и все эти ручки, крутилки, переключатели, ползунки, схемотехника которых одному производителю известна. Тут, как говорится, без пол литра не разобраться. А, вот самолет. Самолет. И приходится лезть в англоязычный мануал либо шерстить обзоры в интернете. А все мы прекрасно знаем, как наш человек любит изучать инструкции по применению. No, God! No, God, please, no! No! No! И в итоге все изучение синтезатора сводится к переключениям пресетов. Конечно, первое открытие Faceplant не менее пугающее, так как мы видим совершенно пустой синтезатор. Но кого-то это пугает, но мне это безумно нравится. Давай для начала разберемся, из чего в принципе может состоять базовый синтезатор. Сердцем каждого синтезатора является осциллятор, в базовом виде который может быть как синусоида, пила, квадрат. Далее идет блок огибающий ADSR, который призван симулировать различные физические свойства звукоизвлечения. Данная аббревиатура расшифровывается таким образом. A – атака, D – decay, то есть спад, S – sustain, продолжительность звучания, и R – release время затухания. К примеру, нам необходим резкий короткий звук, то настраиваем мы параметры ADSR вот таким вот образом. Атака нам нужна резкая и громкая, поэтому значение атаки необходимо вот такое. Далее звук у нас обрывается практически сразу, поэтому значение decay делаем по вкусу, а значение sustain и release оставляем в нуле, ведь после звучания мне не нужно. В случае, Если необходимо длинное пэдовое звучание, то атаку мы делаем длиннее, декей и сустайн по вкусу, а вот релиз делаем по логим, для того, чтобы звучание аккорда плавно перетекало в другой. За что отвечает секция ADSR, думаю, понятно. А-а-а, понятно. Ебал. Чаще всего следом идет блок фильтрации, где наподобие low-pass, high-pass в эквалайзерах можно сделать срез верхних либо низких частот. Еще обязательно присутствует блок LFO, который расшифровывается как Low Frequency Oscillator, низкочастотный осциллятор. В связи с особенностью низкочастотного спектра, Физически этот звук не воспроизведет ни один динамик, и чисто физиологически мы не услышим такую низкую частоту. Но эту волну можно использовать как управляющую различными параметрами автоматизации. И финальной секцией практически любого синтезатора является блок с различной обработкой. Реверберацией, дилеем, хорусом, фейзером и так далее. Это базовый набор практически каждого синтезатора. И эти основы знать катастрофически необходимо. Кстати, в изучении принципов работы с синтезаторами вам поможет бесплатный интерактивный гайд от компании Ableton. Ссылку добавлю в описании к ролику. Вот, что ты увидишь, когда впервые откроешь Faceplant. Согласен, эффект немного схож с тем, когда мы впервые видим множество неведомых тебе ручек. Но не спеши с выводами, ты сейчас и сам поймешь всю прелесть подобного подхода. Принцип здесь до неприличия простой. Слева основное окно генераторов, где формируется изначальный сигнал. Снизу полоса модуляторов для различных огибающих LFO-шек. А справа секция, куда мы добавляем эффекты обработки. Хочу сразу обратить твое внимание на то, что эффекты используются ровным счетом такие же, которые ты бы использовал в своих insert-каналах на дорожке. Лично я очень люблю плагины от Kilohertz. Это еще один плюс в копилку моей любви к синтезатору Faceplant. Давай исходить из потребностей. К примеру, мне часто нужен пульсирующий звук для нагнетающей атмосферы в сцене. И вот ход моих мыслей при поиске нужного тембра. Первым делом я не лезу в банк пресетов для поиска нужного мне тембра, как ты мог предположить. Я начинаю конструировать практически свой синтезатор. Благо тут все это делается в несколько кликов. Давай для начала возьмем обычную синусоиду. Наводим мышкой в зону генераторов и кликаем на появившуюся окантовку будущего осциллятора. Появляется выпадающее меню, где мы можем выбрать аналоговые осцилляторы, такие как синусоида, пила, квадрат и так далее. Выбрать белый и не только белый шум, как отдельный источник сигнала. Сэмплер, куда ты можешь загрузить любой звук из твоей библиотеки и превратить синтезатор в ромплер. И различные формы таблично-волнового синтезатора. Это не подробный обзор синтезатора, поэтому поставьте на паузу и посмотрите, что еще можно добавить в окне генераторов. Я хотел добавить обычную синусоиду и поэтому выбираю вкладку аналог и из предложенных волн выбираю синусоиду. Синусоида всегда звучит стерильно, поэтому сейчас мы превратим в несколько кликов Faceplant в FM синтезатор. Повторяем действие только сейчас можно просто кликнуть с зажатым альтом на маке на зону рядом с надписью аналог и быстро сделать копию осциллятора. Затем воздействуем вторым осциллятором на форму волны первого. При наведении на второй осциллятор справа можно увидеть зеленый плюсик. Кликаем на него и затем назначаем на смещение волны. Настраиваем по вкусу и повторяем действие только с назначением на фазу. Активируем кнопочку Unison, чтобы сделать небольшое стереорасширение при помощи потенциометра Spread. Далее с зажатым Ctrl в промежутке между вторым осциллятором и огибающей вставляю эффект Distortion. Люблю немного грязный и расхлябанный звук. Настраиваю Distortion по вкусу. И для того, чтобы звук не был таким топорным и однообразным, я настраиваю ручку Detune, чтобы появилось движение в звуке. И как ты мог заметить, я делал лишь то, что мне приходит в голову поэтапно, не отвлекаясь на различные ручки в синтезаторе, не зная за что они отвечают. База есть. Теперь нужно заставить звук пульсировать. И для этого я спускаюсь в секцию модуляторов и добавляю LFO, где выбираю нисходящую рампу. Далее кликаю на привязку к темпу и первый вариант воздействия на звук, это назначить эту lfo на ручку гейна выходного канала. Выбрать темп. И добавить фильтрацию в секции эффектов. Хочу сразу заметить, что здесь есть три независимых канала. Lane 1, Lane 2 и Lane 3. По дефолту наш звук направлен в первый канал. И на этот канал я вешаю фильтр. Осталось лишь пару штрижков. И вуаля! Очень кинематографичный получился пульс. И как ты смог заметить, все назначения автоматизации здесь максимально наглядные и юзер-френдли. И ничего тебе не мешает, кстати, модулировать модулятор. Как тебе такое, Евгений Мурзин? Гибкость этого синтезатора просто безгранично моей фантазии не хватает, чтобы испробовать различные вариации всего самого разного, что может предоставить Faceplant. И это лишь малюсенький пример того, что можно сделать при помощи функционала данного синтезатора. И самое главное, все максимально наглядно и понятно. Это не рекламное видео, это искреннее выражение уважения компании Kilohertz. И я надеюсь, что смог и вас зарядить этим чувством. Ну, а на этом у меня пока все. Держим руку на пульсе и будем на связи.